Всем вечного здравия, с вами Александр Смирнов. Это Шуруповерт, а это Ученые против мифов. Мероприятие, на котором уже лжеучеными делают примерно то же, что данный аппарат делает шурупами. Уверяю, это стоит вашего внимания. И здесь у вас есть два варианта. Либо посмотреть бесплатную онлайн-трансляцию данного мероприятия, либо выиграть на него билет. И не просто билет, а VIP-билет. И не потому, что он дает какие-то преференции или места в ложе, а потому что тебе нужно быть настоящим топчиком, чтобы его получить. Ну а теперь конкретика. Несколько маленьких, но очень гордых научпоп-каналов, разумеется, топлиса и Макара Светлого, проводят квест. И так сложились персиды, что наш канал тоже принимает в нем участие. Так вот, это не квест, это анонс квеста. Сам квест стартует 16 октября. В этот день на моем канале выйдет ролик, который станет частью головоломки. Вам нужно будет очень внимательно его посмотреть. Прям вот очень внимательно. Желательно на скорости 0.25. В процессе просмотра вы найдете подсказки и поймете правила игры. Параллельно с этим выйдут видео на каналах других участников проекта. Вот здесь небольшая подсказочка. Нужно будет проявить внимательность и высмотреть абсолютно все. Найденные подсказки помогут вам сложить послание, которое приведет к призу. Первое место билет упоминавшихся выше ученых против Мифов 5, которые пройдут 21 октября в Москве. Все билеты на них уже раскуплены, поэтому у тебя есть последний уникальный шанс присутствовать на данном мероприятии. И чем шустрее ты будешь, тем больше шансов победить. Но это еще не все. Занявшие второе, третье, четвертое и далее по нисходящей примерно до десятого места получат книги, популяризующие науку. Книг очень много, ну, для интриги вот здесь приведу заблюренные обложки. А для того, кто любит читать только мемасики ВКонтакте, мы подготовили майку, возможно даже чистую с красивым принтом. Кратце так. Еще раз, правила квеста будут в самом квесте. Обязательно следите за обновлениями на канале и отожмите колокольчик, чтобы не пропустить выход видео. Чем раньше вы его увидите, тем больше шансов что-нибудь выиграть. И небольшой организационный момент. В связи с проведением квеста немного сдвигается график выхода роликов. Во вторник новостей не будет, но в четверг мы с вами уже снова поговорим о самом интересном из мира науки и высоких технологий. Подписывайтесь на канал, иначе... Ехаем бояре.